Если заряженная частица влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно направлению линии магнитной индукции, эта частица будет двигаться по окружности. Причем радиус окружности зависит от величины магнитной индукции поля, скорости и удельного заряда частицы. На этом основан принцип действия прибора, служащего для разделения заряженных частиц в зависимости от их удельного заряда. Этот прибор называется масс-спектрографом. Если в магнитное поле влетают частицы имеющие одинаковый электрический заряд и равные значения скоростей, то радиусы окружностей которые они опишут в магнитном поле будут зависеть только от величины их масс.